Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Икигай И сегодня мы поговорим на множество интересных тем, в некой степени даже философских Я вам расскажу, почему я считаю, что мы находимся в пятой волне роста Почему я считаю, что у нас будет альт-сезон Почему я считаю, что биткоин-доминация у нас еще упадет И мы с вами поговорим про то, как работают урни Фибоначчи и волны Элиота И про психологию на рынке Будет очень интересно и, самое главное, полезно я посмотрел ваши комментарии под моими видео и под видео других блогеров, и я вижу, что а, присутствует на рынке некий негатив. Я даже не знаю, с чем он связан, поскольку мы находимся на хае биткоина, и у, мы уже получили прибыль в 140%, поскольку мы выдавали сигнал еще а, в конце июля. И сейчас мы с вами это разберем. Но тем не менее, даже если мы получили прибыль, даже если мы находимся на хае биткоина, присутствует у людей негатив. И, скорее всего, это связано с тем, что люди заходят просто на хай. То есть, они игнорируют мои предупреждения о том, что сейчас ни в коем случае заходить нельзя. Они заходят и теперь э, находятся в негативе. То есть, опять же, предупреждаю, что мы находимся в пятой, последней, финальной волне роста. Скоро начнется у нас медвежий рынок и заходить ни в коем случае нельзя. Даже если у нас биткоин стрельнет, то риски, они непропорциональны. Риск менеджмент здесь не соблюдается. Заходить сейчас ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае, я не рекомендую этого делать И сейчас люди начинают говорить, что история у нас не повторится, что все пропало, что мы уходим медвежку и так далее И давайте мы с этим разберемся Начнем мы с самого интересного, с Fibonacci Я уже неоднократно повторял мое видение, почему я так считаю Но тем не менее, каждый день на канале появляется более тысячи новых зрителей И они, естественно, старые видео не смотрели, они не понимают, почему я так считаю они не понимают мою точку зрения Давайте мы с этим разберемся Итак, Fibonacci, друзья Если мы нарисуем Fibonacci по медвежьему рынку То есть от максимума обычного рынка До минимума медвежьего рынка Каждого медвежьего рынка То мы получим, что значение 1.6.17 является значимым для цены А именно Мы с вами рисуем Fibonacci Цена пробивает предыдущий глобальный максимум и потом мы корректируемся до золотого сечения. То есть, до уровня 1,618. После чего происходит последний импульс перед следующим медвежьим рынком. Это было в позапрошлом бычьем рынке. Это было в прошлом бычьем рынке. То есть, мы увидели пробой предыдущего глобального максимума в данном месте. И мы скорректировались до значения золотого сечения. После чего происходит последний финального роста перед следующим медвежьим рынком. И это у нас происходит в нашем бычьем рынке. То есть мы с вами пробили предыдущий глобальный максимум в данном месте, скорректировались ровно до значения 1117. и теперь мы отскакиваем. То есть происходит последний финальный импульс перед следующим медвежьим рынком. Теперь обратите внимание на волны Эллиота. Мы знаем, что рынок имеет пятиволновую структуру, и волны Эллиота также основаны на Фибоначчи. Смотрите, позапрошлый бычий рынок. Мы здесь видим... Давайте я открою тайминги, чтобы было более понятно. Смотрите. Мы видим последний финальный импульс. Он такой импульсивный, и он находится перед медвежом рынком. То есть мы можем предположить, что это пятая волна. До этого импульса мы видим коррекционное движение. То есть мы можем предположить, что это четвертая волна. И тем самым, четвертая волна это та самая коррекция, получается, до уровня 1, что 17. А пятая волна это отскок от золотого сечения. Далее в прошлом бычьем рынке то же самое. Четвертая волна это коррекция до фибоначчи, та самая коррекция, а пятая волна это отскок от золотого сечения. После чего начинается медвежий рынок. И в нашем бычьем рынке то же самое. Мы видим, что четвертая волна это та самая коррекция до уровня фибоначчи 1.617. а пятая волна это отскок от этого золотого сечения. То есть все у нас повторяется. Теперь смотрите, рассмотрим более локальную картину 17 года, к примеру. То есть мы видим, что э, в конце июля от этого золотого сечения Фибоначчи начался импульс на повышение. В конце июля э, мы увидели импульс на повышение, потом коррекция в начале сентября. Смотрите, друзья, я в тот момент, э, в конце июля давал сигнал на повышение. Вы можете это видеть в телеграм-канале или э, в истории моего YouTube канала Вы можете это найти и посмотреть. Я давал в данном месте. Сигнал на повышение именно на основе данной закономерности, которую я сейчас вам сказал Именно на основе волны Эллиота и Фибоначчи Плюс ко всему я нашел сигнал, естественно, в локальной картине То есть без локальной картины никуда Локальная картина нужна до точек входа И мы поймали движение здесь примерно 65-70% И в тот момент, когда я выдавал сигнал, люди также не верили Люди говорили, что история не повторится, люди говорили, что мы уходим в медвежку Но, как мы видим, история у нас повторилась Далее, друзья а сентябрь, начало сентября в тот момент, даже я не верил, что история повторится то есть у меня были слишком позитивные эмоции и я не верил что мы уйдем в коррекцию то есть даже на меня это подействовало но мы увидели, что в начале сентября мы здесь с вами скорректировались и тот самый импульс в июле и коррекция в сентябре происходили в прошлых бычьих рынках. то есть вот коррекция в начале сентября, в ту же самую дату вот импульсное движение в начале июля, в конце июля и в позапрошлом бычьем рынке то же самое в июле мы увидели движение вверх и в начале сентября мы увидели коррекцию После чего я понял, что тайминги работают идеально И я вновь дал сигнал на уровне 40 тысяч Тем самым по истории мы с вами предположили, что в октябре у нас будет восстановление и пробой предыдущего максимума Что в принципе у нас и произошло И 20 октября мы с вами опять же предположили, что у нас по истории будет коррекция Что и произошло Давайте обратимся также к предыдущим бычьим рынкам вот, восстановление у нас в октябре, в 2017 году Коррекция 20 10 октября И коррекция в середине ноября Которая сейчас и происходит И в 2013 году то же самое, в октябре Восстановление, коррекция 22 октября и коррекция в середине ноября И сейчас люди говорят то же самое, что история у нас не повторится, что все пропало, что мы уходим медвежку и так далее Я не понимаю, с чем связан этот негатив, поскольку мы находимся на очень высоких значениях и уже получили колоссальную прибыль Если, естественно, мы ее зафиксируем, я пока что а, не фиксирую большую часть, я пока что жду Но по некоторым альткоинам я уже зафиксировал большую часть прибыли И теперь я вижу в комментариях, что очень много людей пишут о том, что все думают, что история у нас повторится, именно поэтому история не повторится Но возникает парадокс Если большинство будет думать, что история у нас не повторится, потому что она повторяется То если большинство так думает, то наоборот история повторится Понимаете логику? То есть большинство сейчас подумают, что история не повторится, как было у нас в июле, но история опять возьмет и повторится. Плюс ко всему, мы здесь в трейдинге имеем дело с вероятностями. На чем основывается утверждение, то, что история не повторится. Если мы видим, что все у нас идеально повторяется за каждый обычный рынок, то по вероятностям мы можем предположить, что это повторится и наш нашем рынке. То есть вероятность того, что история не повторится, гораздо меньше, чем вероятность того, что история повторится. Естественно, никто ничего в точности не знает, история может и не повториться, и повториться, но мы здесь работаем только с вероятностями, мы можем только предполагать. Поэтому предположений насчет того, что история не повторится, нету. Теперь разберемся с интересной темой Фибоначи и волны Эллита. Почему же Фибоначи у нас работают? Я так понимаю, что большинство людей не знают, что такое вообще уровень Фибоначи и что такое числа Фибоначи. А числа Фибоначи они есть везде. Открою вам просто колоссальный секрет: а в галактике, в строении улитки, в растениях на нашем лице везде присутствуют числа Фибоначчи Это ученые называют это числами Вселенной То есть это закон природы Как закон гравитации у нас имеется, также у нас имеется и закон этих чисел Они присутствуют буквально везде, в живой и неживой природе Везде они присутствуют Мы не понимаем, как работает закон гравитации Но факт того, что он имеется и что мы им Пользуемся он есть Также и Fibonacci Мы не знаем, как это все работает То есть это все со времен а, зарождения мира Но тем не менее присутствует факт того, что он есть И мы опять же этим пользуемся Прочитайте более подробно про Fibonacci сами Загуглите и прочитайте а, Также я скоро сделаю видеоурок по этой теме Очень насыщенный, хороший видеоурок И Fibonacci присутствует везде, где есть рост То есть рынок у нас, он постоянно растет Следовательно, там работают Fibonacci и волны Эллиота также основаны на Фибоначчи То есть я вижу Фибоначи как такой э, закон природы, который должен исполняться независимо от любых обстоятельств И тем самым, независимо от того, какие события в мире происходят, они все э, как бы подстраиваются под это Фибоначчи Под волны Эллиота, под урни Фибоначчи и так далее Удивительным образом, я на рынке уже очень давно, я очень много всего проанализировал и я вижу, как все это работает то есть это удивительным образом э, все прекрасно себя отрабатывает э, по Fibonacci. Но э, смысл в том, что все это нужно уметь интерпретировать. И если вы успешно интерпретируете, то ваши прогнозы будут идеально точными. Но успешно интерпретировать это очень сложно. Если э, человек посмотрит на волны, то волны очень субъективны, и большинство людей чертит волны по-своему. Но, как я вас всех учу, если мы добавим дополнительные внешние факторы, то мы увеличим вероятность того, что мы успешно интерпретировали Фибоначчи и волны Эллиота, как я сделал, в принципе, и с данной картиной на биткоине. То есть на основе чего я нарисовал эти волны? На основе Фибоначчи, на основе закономерности в значении 1, что за 17. То есть мы видели, что четвертая волна – это коррекция до Фибоначчи, а пятая волна – это отскок от 1.618. Это тот самый колоссальный фактор для успешной интерпретации волн Эллиота. Именно поэтому я считаю, что мы находимся в пятой волне роста, перед медвежьим рынком. Помимо волн Эллиота, помимо Фибоначчи, у нас есть также тайминги. То есть мы видим, что предыдущий бычий рынок длился 1100 дней, и предыдущий цикл длился 1500 дней. Наш бычий рынок уже длится примерно 1100 дней, и цикл длится примерно 1500 дней. То есть мы находимся в последней стадии бычьего рынка и скоро у нас учется медвежий рынок. Также мы видим, что позапрошлый бычий рынок дал рост 58 тысяч процентов. Прошлый бычий рынок дал рост в 12 тысяч процентов. И а, еще самый первый бычий рынок дал рост примерно у нас, давайте посмотрим, во сколько, примерно 250-300 тысяч процентов. Если мы поделим это значение, то мы получим значение в районе 4, 5 или 6, не помню точно. И тем самым наш бычий рынок, где у нас имеется основная цель в районе 75, 80 или 100 тысяч долларов Даст нам рост 2500% Что в 5 раз меньше Примерно значение предыдущего Бычьего рынка, то есть мы видим показатель Что каждый раз Рост становится примерно в 5 раз Меньше, и это логично, поскольку рынок Постепенно у нас тяжелеет и угол наклона Тренда у нас меняется, а теперь поговорим Про альткоины и биткоин Доминацию, то есть я увидел Множество комментариев, которые писали, что биткоин Доминация уже находится внизу и падать ей дальше некуда То есть в 2017 году мы видели движение вниз, а теперь падать в принципе некуда Давайте с этим разберемся Во-первых, на биткоин доминации мы видим практически те же самые движения Мы видим тот же самый треугольник в данном месте Это конец 2017 года Потом мы увидели движение в октябре вверх И в начале ноября мы увидели Коррекционное движение вниз, резкое импульсное движение Теперь обратите внимание на наш бычий рынок Мы видим тот же самый треугольник после импульсного движения вниз Тот же самый треугольник Причем треугольник у нас образовался в мае И прошлый треугольник у нас также образовался в мае Потом мы увидели движение вверх в октябре И движение вниз уже в конце октября, в начале ноября Но не такое импульсивное И мини сезона как в прошлом году, у нас не было И смотрите, по истории мы видим что у нас здесь в последующем было движение вверх, то есть биткоин рос, и биткоин-доминация вместе с ним росла, и потом начался у нас на биткоине двежий рынок, и биткоин-доминация резко упала, и в это время начался у нас масштабный альт-сезон. Я предполагаю то же самое, то есть биткоин у нас пойдет вверх, биткоин-доминация вырастет. Потом начнется у нас медвежий рынок, и биткоин доминация резко упадет примерно до значения 30%. Теперь вы говорите, что дальше падать некуда. Но в этом бычьем рынке у нас появилось множество перспективных альткоинов, которые имеют гораздо более лучшую технологию, чем биткоин. Биткоин, он просто перехайплен, но технология у него... Не такая хорошая, как у множества новых альткоинов. И люди постепенно начинают это понимать. И естественно инвестировать в более перспективные альткоины. Тем более альткоины дают гораздо больше роста, чем биткоин. Я вас уверяю, что пройдут года, и биткоин-доминация будет составлять значение в районе 30, 20, 10 и даже меньше. Я считаю, что понятие биткоин-доминации в принципе вообще в будущем пропадет. Люди переливают средства из биткоина в альткоины. То есть, биткоин у нас растет, потом а, люди фиксируются и переливают средства в альткоины. Но сейчас альткоинов гораздо больше хороших, чем было в 2017 году. Поэтому все это будет распределяться на все эти альткоины. И... Естественно, мы вероятнее всего не увидим Те импульсы, которые были в 2017 году Но рост, я считаю, что мы увидим Не такой импульсивный И я считаю, что нужно придерживаться Более консервативных целях Абсолютно по всем монетам Итак, друзья, вроде все, что хотел я сказал Может быть что-то я упустил а, Не знаю точно Но надеюсь, что вы теперь меня понимаете Понимаете мою логику, почему я так решил Особенно те, кто не смотрел мои предыдущие видео Хотя я неоднократно все вот это вот То, что я говорил, я повторял Друзья, пишите ваше мнение Пишите вашу обратную связь Ставьте это видео палец вверх если видео друзья подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик всем желаю всего самого лучшего всем профита побеждать друзья и всем пока